Об очистке откровенно, что мы чистим и зачем, расскажу вам. Будет скверно, но избавит от проблем. Ведь все мы знаем, что мы накапливаем с возрастом. Люди говорят, здесь комок нервов, кто-то какие-то запасы там делает. Но когда мы идем в туалет, мы видим, что выходит и прекрасно знаем, что это у нас внутри. Вот. От этого мы чистимся. Все ли чистимся? Не все. До 40 лет я не чистился вообще. И если бы мне кто-то сказал, что я буду чиститься, я бы очень громко смеялся. Но прошло несколько лет, я начал, если брать мою историю, соблюдать пост. Это тоже своего рода очистка. Не совсем правильная, потому что правил особых нету сегодня, они все разнятся. Поэтому я тоже делал это, но неправильно. Правильную очистку я начал 10 лет назад, когда мне было уже 50. И что мне это дало? Последние 10 лет я практически не пользуюсь медикаментами и услугами врачей, хотя до этого у меня были такие врачи, как гастроэнерологи, ортопед, там еще целая куча врачей, которые были уже моими лечащими врачами. И, собственно говоря, дома была большая аптечка. Вот от этого я всего избавился. Вот что означает очистка. А теперь, теперь я вам расскажу... Что происходит, когда мы не чистимся? Это я буду говорить на основе своего опыта, поэтому я имею право говорить то, что скажу. Если вам что-то покажется очень... Э, ну, такой, вам будет резать слух, просто выключайте видео и не смотрите. Там не будет ничего страшного, оно будет откровенным. Потому что я буду называть вещи своими именами. Чистимся от дерьма, значит это дерьмо. Его нужно убрать. Более того, не только оттуда и отсюда. А когда оно там начинает киснуть... Что получается? Оно начинает подниматься сюда. И вот здесь появляются мысли. Знаете, какие мысли? Ну, встретился с человеком, допустим, такой жизненный случай. Он вам понравился, вы ему понравились. Он говорит вам, брат, друг, ты мой, ты навеки со мной, я тебе друг, я такой честный друг, я, я буду твоим другом. Одолжил денег и пропал. И ты думаешь, блин, ну... Ты же себе сделал плохо. Нет, это сделал неплохо. Я не победил на эти деньги. Ты не разбогатеешь. Ты себя просто унизил. И ты ходишь с этими думами и думаешь о нем. Но зачем? Это тоже, ну, называем вещи своими именами, дерьмовый человек. У меня есть тренинг по этому поводу. Когда такая мысль посещает голову, что нужно делать? Вот так вот берешь, что мы делаем с дерьмом? И смыли. Так вот, когда мы там делаем, здесь то же самое надо делать. Берешь, дернул за веревочку и смыли. Как только дурная мысль появилась в голову, я говорю пример с человеком, пример может быть с любым, с обстоятельством, еще там с чем-то, что нам мешает, что нам залазит в голову, и мы думаем какую-то дерьмовую, извиняюсь, мысль. Ладно, не буду извиняться. Дерьмовая мысль. И мы ходим и думаем, тратим на это свое время. И думаем, ну, зачем я об этом думаю? Человека все равно не исправишь, ничего не поменяешь, и человек не станет другим, и обстоятельства не станут другим. Оно в прошлом. Но когда мы думаем о прошлых проблемах, и чем больше мы о них думаем, тем больше мы их проецируем на наше будущее, потому что я вам приведу пример. Посмотрите вокруг. Есть люди, которые, ну, у них много этого, и они с этим живут и об этом всем рассказывают. Каким образом? Они говорят, вот посмотри, тот человек, он такой плохой, ты просто не знаешь, и начинают о нем рассказывать. А тот вот еще хуже. А тот, ну так себе, но ну, у него тоже есть плохое. И рассказывают все плохое об обстоятельствах, о людях в основном. И они делают как бы это из добрых побуждений. Почему? Потому что каждый человек, как я уже сказал, у него есть внутри это, и каждый человек пытается от этого избавиться. Кто-то идет в туалет, а кто-то ищет чужие уши. Более того, чем больше его там внутри, тем больше ты ищешь чужие уши, чтобы избавиться от этого. Хорошо то или плохо? Ну, в принципе, давайте задам вопрос. Любите вы общаться с людьми, которые обо всех говорят плохо? Нет, и я не люблю, и никто не любит. Поэтому, когда человек говорит, вот люди какие-то, ты им помогаешь, ты им говоришь хорошее, ты им пытаешься сделать чем-то помочь, а они неблагодарны, это как раз уже, когда отсюда поднялась сюда. Потому что люди не хотят общаться по причине, не просто так. И эта причина, надо подходить в зеркало, смотреть и говорить, что ты, сволочь, со мной сделал, почему со мной никто не хочет общаться. В зеркало. Если хочешь, можно дать в морду, в зеркало. Только не кому-то, а вот в зеркало, себе. Вот. Или есть другая, другой способ, более щадящий. Почиститься. Потому что то, что здесь, оно поднято отсюда. Как это происходит? У нас внутри, если мы переедаем, допустим, или едим пищу не всегда здоровую, на это тратится много энергии, желчный вырабатывает больше желчи, и потом, когда мы даже перестаем это есть, желчный по привычке вырабатывает больше желчи, если мы часто переедаем. Правильно? Когда у нас больше желчи, знаете, говорят, желчный человек, мы такими становимся благодаря этому вот здесь появляется. И я вам скажу, что те люди, которые чистятся, я это часто замечал, они становятся более спокойными, более уравновешенными и более этичными. Они не рассказывают о плохом. Они начинают рассказывать о чем-то хорошем. И вы тоже таких людей знаете, которые... Когда бы ты его не встретил, он на что о чем-то рассказывает: В мире там все рушится, в мире все плохо, там какая-то жара, какая то там апокалипсис вот-вот придет. А он радуется и рассказывает о хороших вещах. И с такими людьми как раз мы и хотим общаться. Так вот, такими людьми можно стать, даже если мы уже накопили много всего. Почистившись от этого. И это можем мы сделать. Без рекомендации врачей, потому что врачи, кстати, и не рекомендуют чиститься очень многие, нет, есть, которые рекомендуют, и, и я слушаю их, но есть, которые говорят, нет, чиститься ни в коем случае, ты можешь навредить организму. Это как раз мне напоминает тех людей, которые рассказывают, знаете, ой, там на, это, на стоянке у кого-то украли сумочку, будьте осторожны. От чего он хочет помочь? От чего он хочет защитить? Ни от чего. Естественно, каким бы вы осторожным не были, даже если все время следите за машиной, на минуту отвлеклись, у вас украли, и ничего это не помогло вам. Правильно? Вот как бы вы осторожны не были. Но человеку это важно делать. Почему? Он хочет быть добрым. А доброта откуда возьмется, если отсюда только это идет вверх? Знаете, есть старая байка про то, как два соседа жили, и один другому постоянно пакостил. И он... Однажды набрал в туалете кучу ведро, дерьма и измазал всю калитку, всю весь дверь, окна, все измазал соседу, и ведро там бросил и убежал. На утро сосед просыпается, вернее, его сын, выходит на крыльцо, смотрит, а там все в дерьме. Он, папа, посмотри, говорит, что сосед нам наделал. Папа говорит: ничего, сейчас уберем. Взял, помыл крыльцо, помол окна, помыл ведро, пошел в сад, нарвал туда лучших яблок. И поставил на крыльцо соседу. а И сын в спрашивает, пап, почему ты это сделал? Он нам дерьмо ведро принес, а ты ему наши самые лучшие яблоки отнес. Он говорит, понимаешь, каждый человек делится тем, что у него, чего у него больше. Поэтому вопрос не в том, плохие мы или хорошие. Это есть у всех. Если вы думаете, что вы очень хороший человек, у вас нету, ну, если вы сегодня ходили в туалет, то вы, наверное, убедились, что и у вас тоже это есть. Вопрос, выходит это через рот в уши другим, мучает ли нашу бедную голову плохими мыслями это, и приводит ли это к нас, нас к болезни, потому что любое плохое настроение нас закисливает. Знаете, кислое выражение лица, оно же не просто так взялось. Это человек, который уже закислен. Поэтому э, я себе 10 лет назад э, пришел к тому, что сказал надо чиститься. Почистился, посмотрел на результат, второй раз почистился. Вот уже 10 лет я чищусь. Э, сегодня э, у меня нет аптечки, нет э, мыслей. Мысли появляются. Вот сейчас у меня появляются иногда мысли, что что-то не так. Кто-то не так что-то делает. И я понимаю, откуда это и чем больше они будут появляться, и чем меньше я буду обращать на это внимание, тем сложнее мне будет жить. Поэтому сентябрь месяц приближается, обычно в сентябре в октябре мы чистимся, это осенью, весной, это в начале весны. И если у кого-то появилось желание тоже очиститься от этого всего, очиститься от то тогда у вас есть очень хорошая возможность сделать это с теми, кто уже проходил это, у кого есть уже опыт, и кто вас поддержит на этом этапе. Потому что очистка организма, она тоже непростой процесс, а это ненормальный процесс для организма. И, естественно, его пережить тоже нужно, чтобы кто-то был, который, ну, скажем так, ходил по этой дорожке. Вот. Тогда это проходит легче, потому что вопросы возникающие, возникают и у меня возникали, и у меня были люди, которые, когда я им задавал эти вопросы, знали, что почему так происходит, и отвечали мне, и успокаивали. Поэтому я прошел, правильно прошел, а очень важно пройти первый раз правильно, Да и последующие разы правильно проходить. Поэтому очень важно, когда есть рядом человек, который это уже делал. Я предлагаю добавиться либо в группу, у нас есть группа по очистке организма, либо есть телефон внизу или здесь, созвониться, обсудить эту тему, Потому что заходить в неизведанное какое-то пространство нужно все-таки сначала поговорить с кем-то, чтобы понять, что, что я там обрету или что я там потеряю. Потому что мы здесь обязательно будем терять. Терять то, что накапливается и то, что нас беспокоит и мешает. Мы будем убирать это и выводить из организма. А приобретать мы будем то, что на его место придет. Это хорошее настроение, это... Радость общения с людьми, и это радости, которая нам дарит жизнь, а мы в состоянии вот этого бурлежа и даже не замечаем порой. Потому что, знаете, я вам хочу привести пример. Я живу в изумительно замечательной стране, это Испания, берег моря, курортный город, полно новых людей, общения. И я вижу здесь людей, которые радуются этому общению, знакомятся с новыми людьми и делятся этой радостью. Как тоже я вижу людей, которые говорят, ты посмотри, там на стоянке что-то украли, ты посмотри, там тот человек, он отдал вот деньги и не возвращает, ты посмотри, там вот лохотрон, там еще, и вот это вот делают. И я понимаю, что им надо почиститься, но я не могу подойти им и сказать это, потому что они, как правило, видят все в черном свете, даже мои хорошие светы, они увидят это в этом свете. И скажут, ты посмотри, он тот ходит, он вам что-то хочет продать про меня. И так и говорят. Ну, а вы сами выбираете, что вам ближе, что вам нужнее. И если захотите почиститься, добро пожаловать в группу или к общению на эту тему, потому что я буду чиститься, вы можете пройти это вместе со мной или вместе с нашей группой. До встречи на очистке организма для тех, кто решился. Ну, а для тех, кто еще не решился, решайте ваша жизнь. Вами ее и жить. С вами был Александр Волин. Добро пожаловать в группу «Очистка организма». Осень – самая лучшая пора для этого. До встречи! Всем пока!